Практически каждый исторический период имеет своего злодея, врага столь сильного и свирепого, что целые народы не смыкали глаз по ночам, а правители ломали головы над тем, как его одолеть. И хотя таких злодеев было немало, никто не приводил мир в такой ужас, в какой его приводили викинги и их оружие, скандинавский боевой топор и меч викинга. Викинги нагрянули из трех скандинавских стран Дании, Норвегии и Швеции, и прославились как беспощадные и опасные воины, вооруженные мечами и топорами. В 787 году три корабля викингов прибыли к берегам Южной Англии, напали на местных жителей, используя скандинавский боевой топор и меч. И тем самым начали конфликт с Англией, который продлился сотни лет. Во время многочисленных битв, которые длились годами, Викинги использовали самое разное оружие, но с одним предметом они не расставались никогда, это был топор. Где бы викинги ни были, на палубе корабля или на суше, они не выпускали оружие из рук. Чаще всего они выбирали боевой топор. Его лезвие было от 7 до 45 см в длину в зависимости от достатка владельца, а длинная рукоятка увеличивала размах и тем самым давала большое преимущество воину обычно их носили прикрепив к поясу ульфберт меч викингов викинги были воинственным народом и нет ничего удивительного в том что их оружейный арсенал не ограничивался одними топорами ульфберт или меч викингов был популярным выбором хоть и встречался реже чем топор в эпоху средневековья железо было доступно лишь зажиточным викингам двухсторонний клинок был около 90 сантиметров в длину и чаще всего воин носил его через плечо таким образом чтобы его можно было легко выхватить правой рукой лук и стрелы несмотря на то что викинги прославились своими непревзойденными умениями в ближнем бою с боевым топором это был не единственный стиль сражения который они освоили они быстро поняли, что лук и стрелы, которые изначально предназначались для охоты, также могли служить опасным оружием. Умелый лучник выпускал около 12 стрел в минуту, прежде чем вступить в рукопашную схватку. Это позволяло викингам осыпать противника градом стрел с палубы корабля, прежде чем сойти на берег. Копье в арсенале викингов было оружие, которое подходило как для ближнего, так и для дальнего боя. Они бывали самых разных видов, а их длина варьировалась от 1 до 3 метров. Одни копья предназначались для метания на большие расстояния, другие, более крепкие, хорошо подходили для ближнего боя. Сакс, нож викингов. Еще один вид оружия, которое викинги цепляли на свои пояса, это нож. Ножи бывали самого разного качества и размера, но их объединяло одно – огромная популярность во времена викингов. Даже рабам позволялось иметь нож. Сакс – это нож высокого качества, и его выбирали для себя зажиточные викинги. Он был гораздо больше и опаснее обычного боевого ножа, зачастую с изогнутым лезвием. Эти виды оружия были очень популярны среди скандинавских народов в средневековье, однако викинги ими не ограничивались. Они были универсальными воинами, которые при необходимости могли быстро освоить новое оружие и отправиться с ним в бой. Викинги были не просто свирепыми и дикими воинами, какими их привыкли изображать, но и умелыми мастерами. Им было под силу делать надежные доспехи и даже строить корабли, которые можно считать настоящими произведениями искусства. Об этом в следующем видео.